Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. У меня есть парочка знакомых испанцев, которые побывали в России зимой. И когда я их спрашиваю о самом ярком кулинарном впечатлении, они, не сговариваясь, в взахлеб рассказывают про сало. Говорят: у вас в России мучо фрио, ну то есть очень холодно. Но когда употребляешь соленый жир на черном хлебе с чесноком и пьешь водку, уже тепло. Их угощали самыми разными вариантами, но, я спрашивал, вареного сала они не пробовали. На самом деле, такой горячий посол звучит, варка сала достаточно странно, но по сути это варка есть, варка в горячем рассоле. А для чего его вообще варить? Дело в том, что стало с разных частей свиной туши, разная по консистенции. Хребтовая самая тугоплавкая, ну и самая толстая, как правило. Сбоку на ребрах оно менее тугоплавкое, имеет большее количество прожилок, вообще классное такое, кому нравится. На пузе оно совсем легкоплавкое, мясных прожилок там еще больше, оно потоньше размером, но при этом... А вот это пузанина, сало, там большое количество пленок присутствует, достаточно жестких. И при обычном посоле они так и остаются жесткими. Такое сало не прожуешь. Так вот, если вам хочется сало с большим количеством мясных прожилок, но при этом очень мягкое, варка – ваш метод посола. Перечень кредиентов и основные этапы готовки, как всегда, в конце ролика, прочитаете. Вот у меня кусок прям-таки с огромным количеством мясных прожилок. Смотрите. Вот эта сторона это еще бок, здесь были ребра, я их срезал, а вот эта часть – это пузо. Здесь как раз те самые пленки, про которые я говорил. И э, сал будет вкуснее, если вы выберете опаленное соломой. Тогда у него классный аромат получается. И, и животное не должно быть старым. На мой вкус идеальный возраст ну, – 15 месяцев. Разделю его на кусочки, на удобные. Итак, сначала разберемся с сваркой в луковой шелухе. Я ее уже промыл, так что остается залить водой. Добавить каменную соль, коричневый сахар, душистый перец, лавровый лист и тмин. Надо быстро довести до кипения, убавить огонь и проварить минут 5-10 для того, чтобы аромат пряностей ушел в рассол. После того, как закипел, убавляем до совсем слабого. И если мясных прожилок у вас совсем мало, то количество соли можно немного увеличить. Ну, процентов на 10-20, не больше. Для второго и третьего варианта варить надо совершенно одинаково, поэтому буду делать это в одной кастрюле. Достаточно просто довести до кипения и дождаться растворения соли. Касательно пропорций, ситуация такая же. Если мясных прожилок мало, количество соли увеличиваем на 10-15%. В лук в рассол уже можно отправлять куски. Теперь надо дождаться закипания, убавить огонь до совсем слабого кипения, чтобы поверхность слегка так волновалась, без пузырьков. Вот так вот. И затем варить 20-25 минут. Если прожилок мясных совсем много, то даже 30 минут варим. Ну, а если их почти нет, то и 15-20 минут хватит. Что тут с солью? Растворилось, значит и сюда отправляем куски. Также довожу до кипения, убавляю огонь до совсем слабого и варю в этом случае 30 минут. И пока нарублю чеснока для одного из вариантов. Перец надо крупно раздробить. Только не используйте покупной молотый. В нем горечь есть, а аромата совсем нет. У меня сразу два разных перца. Обычно черный и перец кубебы из магазина «Ем колбаски». За что Павлу отдельное спасибо. Остается смешать чеснок, соль, перец и состав для натирания готов. У перца кстати, почти нет горечи, но есть такой яркий ментоловый вкус. В результате смесь очень вкусная получается. Ждем окончания варки. Такая в луковой шелухе. Варка закончилась, просто выключаю нагрев и оставлю сало вот в этом рассоле на сутки. Вот, остывать, просаливаться, придавлю блюдцем, чтобы из рассола не усовывалось ничего. И это сало проварилось. Так, у меня здесь четыре куска, по два для каждого варианта. Парочку прям в горячем виде натираю смесью, которую я готовил полчаса назад, а парочка пока пусть остывает. Просто на крюки насажу и все. Сало надо натирать этой ароматной смесью, прям в горячем состоянии. Так лучше вкус и ароматы внутрь проникнут. Так, ну, этот вариант готов. Вернее, он, конечно, не готов. Но все нужные процедуры я проделал. Теперь просто заверну в пергамент. Потом в фольгу и при комнатной температуре оставлю пропитываться ароматами на сутки. Отлично. А первую парочку, после того как подсохнет и остынет, отправлю коптиться. Коптить буду при помощи дымогенератора своего пассивного типа. Опилки буковые. Еще дубовые хорошо подходят, а вот фруктовые мне не нравятся. На мой взгляд, они лучше курицу курице подходят. Коптиться сало будет примерно 12-18 часов. При температуре... 35-45 градусов. Я свой коптиль уже настроил. Это вот целевая температура, Это, которая сейчас Сейчас поднимется. Она самодельная, и как я ее изготавливал, можете посмотреть в отдельном ролике. Ссылочка в углу, и в описании ролика тоже повешу. Коптить можно и холодным дымом, просто время тогда придется скорректировать. Оно, конечно, зависит еще и от плотности дыма, но горячее копчение проходит быстрее. При этом очень горячим дымом при температуре выше 50 градусов я бы не советовал копить, потому, коптить, потому что сало тогда от высокой температуры очень, -очень сильно потечет. Продолжаем разговор. Итак, эта сава пролежала всю ночь при комнатной температуре. Вот это простояло в луковом рассоле всю ночь, а это прокоптилось всю вчерашнюю половину дня и всю ночь. Настало Но время завершать танцы с бубнами. Понадобится опять же чеснок. И сегодня только черный перец. Перец кубе бы сегодня не нужен. Просто и у копченого сала, и у сала в луковой шелухе своих ароматов достаточно, поэтому без кубебы войдемся. Все равно вот этот вот э, ментоловый привкус и аромат ощущаться там не будет. Надо просто остроты добавить и все. Перец так же, как вчера, дроблю довольно крупно. Пергамент, чеснок, перец. И сало только нам сушить бумажным полотенцем. Это у меня копченая. Вот в таком виде на сутки в холодильник, а затем либо сразу есть, либо хранить в морозильнике есть тогда, когда приготовите борщ. Это вареные луковые шлухи. Ему кроме чеснока и перца еще лавровый лист понадобится. Вот так. Но последний надо просто переложить в холодильник. Уже без фольги, конечно. И в другой пергамент, не такой мокрый, переложу. Видите, как оно выглядит. Чтобы все вкусы и ароматы в этих кусках сала равномерно распределились, нужно подождать хотя бы сутки. Хотя трое-пятеро суток – это гораздо лучший выбор. Ждем. Еще раз для точности. Вот это желтоватое это копченая, красное – это в луковой шелухи вареные. А вот это беленькое, соответственно, просто вареная. Потом с чесноком перцем. Долгожданный момент пробы. Так, три бутера. Сюда, конечно, по всем правилам, нужно еще ремаху налить, но у нас утро, поэтому я не буду. Да, сало пролежало после окончания копчения. все остальное тоже еще сутки в холодильнике. Вот это особенность вареного сала, оно кусается элементарно, то есть нет вот этой тянучести. Копченое классное, если вы, в принципе, конечно, любите именно копченое сало. Оно имеет тонкий аромат копчения, я не люблю коптить сильно. Для всего сала не сказал, если все это сало вы храните в морозильнике, то все, ничего не убавить, не прибавить. Выбираете в морозилку, она у вас хранится, по мере необходимости достаете, отрезаете, сколько надо, едите. Если э, храните в холодильнике, и оно не такое-то вот ледяное, то, на мой вкус, приятнее его еще дополнительно присыпать солью. Крупный, потому что мелкая, она э, растворится от влаги и будет пересолена. А вот крупной, так, чтобы вот эти крупиночки попадались на зубах, э, не до конца их очищаете, когда срезаете, вообще такое сочетание получается. Вот мне кажется, что вот такое вот сало из холодильника при температуре плюс 2, плюс 4, плюс 5 градусов, оно приятнее с крупинками соли. Такой момент. Так, ну а теперь вареное в луковой шелухе. В луковой шелухе и, соответственно, с добавлением там лаврухи и прочего, вы помните, да? М -м -м -м. здесь мясная прожилка еще большая. Я даже не могу сказать, какой из них мне больше нравится, но все прекрасно. Лавровый лист на месте. И чесночок вот этот вот яркий, классный. Просто суперский. Еще момент. Чем оно дольше лежит в холодильнике, дольше 3-5 дней, тем оно ярче, вкуснее становится. Но если прожилых мясных много, то такое сало я больше недели в холодильнике бы не хранил. В морозилке, пожалуйста, никаких проблем с ним не будет. Так, ну и последнее, которое не коптилась, просто варилась, без всякой луковой шелухи. Ой, пахнет как чудесно! И даже шкурка жуется элементарно, мягчайшая. Получить такую же, настолько же легко жующуюся шкурку на, на сале без варки крайне сложно. Это должна быть какая-то удача, это должно быть совсем нежный такой поросенок какой-то особенно видимо, породы. Потому что при обычном посоле, холодном посоле шкурка все равно получается плотная. Есть любители такую тоже пожевать, но чаще всего ее все-таки срезают. А вот здесь шкурка мягкая, нежная, живется элементарно. Сало кусается тоже, вы видите, как. Короче, это обалденный способ получить прекрасное, мягкое прекрасно жующееся сало, даже из свинюхи не очень молодого возраста. Хотя, конечно, вкус у молодых свинюх гораздо лучше, чем у таких хорошо поживших. На этом с вами позвольте попрощаться. Я думаю, я сниму еще один цикл про сало, но уже без варки. Есть рецепты, которые мне дико нравятся. И именно те рецепты, которые мне нравятся, я вам покажу. На этом позвольте с вами попрощаться. Огромное спасибо за компанию, за ваши лайки, дизлайки, за репосты. Не забудьте написать в описании, в комментариях под роликом, как вы солите сало. Поделитесь своими секретами. Огромное спасибо за компанию еще раз. Всем пока. Сальца.